Всем привет! В эфире «Универ Ньюс, а в студии Камила Татлива О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В России разрабатывают систему для контроля ношения масок. Астероид Апофис отклонился от своего курса и летит на Землю. Рустам Миниханов вручил награды сотрудникам Казанского федерального университета за вклад в реализацию государственной и национальной политики. Почетными грамотами были отмечены заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Андрей Большаков, а также профессор кафедры антропологии и этнографии Института международных отношений Татьяна Титова. Директор этнографического музея Елена Гущина была удостоена благодарности президента Республики Татарстан за большой вклад в сохранение исторического и культурного наследия народов по Волжье. К другим новостям. Какой праздник отмечается 6 ноября?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 Рустем Ляш-Тарнопольский, Азарин Огромную роль ну Лепту внес в разработку и Борис Леонид Железунов. Кристина Дершина, Леонид Влетьяров, Универньюз. Китай после проведения форума сопряжения Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь» решил проводить расчеты в собственной национальной валюте. Переход с доллара на юань Китай объясняет тем, что он хочет избежать потерь и быть независимым от международных санкций. Как повлияет решение Китая на мировую экономику? Подробнее в нашем сюжете. Финансовая политика Китая делает упор на стабильность валюты. В сравнении с постепенным устойчивым ростом юаня, доллар действовал более резко и агрессивно. Так, валюта США в свое время обеспечила себе бесконкурентное пространство. Но сможет ли в нынешней ситуации юань стать новым долларом? Это уже под большим вопросом. Да, такое стремление существует, но это не значит, что речь идет о немедленном отказе от использования доллара или евро в международных расчетах. А речь идет о достаточно дальней перспективе. Вот так вот разом отказаться от всех расчет в долларах или евро просто не представляется возможным. Дело в том, что юань не является официально свободно используемой или свободно конвертируемой валютой. Поэтому в таком виде юань не сможет стать полной заменой доллару. По словам министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Гласье, нынешнее состояние валютно-финансовых отношений на международном рынке не соответствует интересам многих стран. Кроме того, экономисты-эксперты считают, что появление еще одной валюты на мировом рынке поможет в целом стабилизировать ситуацию. Процесс постепенного перевода международной торговли на недолларовую основу он идет уже довольно давно. В том числе и соглашения существуют, соответствующие между Россией и Китаем, по которым расчеты могут осуществляться в рублях и юанях. Тем не менее, пока полностью перейти на бездолларовую основу нереально. Напомним, что в 2019 году юань занимал шестое место по итогам использования валют в мировых расчетах после иены, фунта и франка. Федосия Ершова, Универ Ньюс. На Землю может рухнуть астероид, чуть больше Казанского Кремля. Когда это может произойти и каким последствиям приведет, смотрите в следующем сюжете. Астероид Апофис может столкнуться с Землей. Ученые из Гавайского университета астрономии смогли определить, что космическое тело отклонилось от своего курса, из-за чего шанс того, что астероид рухнет на нашу планету, возросла. По словам экспертов, интерес ученых всего мира к астероиду вызван тем, что на данный момент он имеет самую большую вероятность врезаться в Землю. Однако помимо Апофиса в космосе есть еще много других неисследованных космических тел. И если честно рассматривать Солнечную систему, то вот эти все астероиды, включая Апофис, это даже не пылинки а, в масштабах нашей Солнечной системы, ну очень маленькое это такое вот образование. Отклонение астероида от своей орбиты связано с так называемым эффектом Ярковского, когда одна сторона космического тела нагревается, после чего нагретая сторона поворачивается против Солнца, и от космического тела начинает исходить тепловая энергия. И как бы астероид смещается к Солнцу со своей орбиты. Это, конечно, смещение очень небольшое, но тем не менее, из года в год, из года в год, и получается, что в конце концов его орбита очень даже сильно меняет свою конфигурацию. По заявлению ученых, даже если островец же упадет на землю, то масштаб разрушения будет, однако не таким серьезным. Если он упадет, разумеется, в океан, что ну, наиболее вероятно, то, разумеется, будет очень большие разрушения в прибрежных всех районах из-за цунами. Но если упадет на сушу, рядом с жилым каким-то вот... Я думаю, что там на многие тысячи километров все будет снесено вообще. Таких вот ситуации, что исчезнет человеческая цивилизация, вымрут животные, как уже на Земле не раз происходило, я думаю, что этого не случится. По прогнозам исследователей, вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2068 году равняется одному к 150 тысячам. Однако в космосе, помимо Апофиса, существует еще много потенциально опасных для планеты космических тел. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ Ньюс. Средства индивидуальной защиты теперь нужны не только врачам и медицинским сотрудникам, но и всем нам. Однако многие до сих пор игнорируют требования Минздрава России и предпочитают не пользоваться масками и перчатками. О том, что придумали российские специалисты, чтобы контролировать нарушителей, расскажет наш корреспондент.